Так, извините, но я просто это перевинал, просто удалил эту ветероку Оно ветерок а... Так, каприку удалил, сейчас она быстро идёт Лешено попала. Подбираем сюда. Показываю соль. Чуть-чуть к соли. Смешиваем его майонезом. Найдёт соль. Вот теперь я буду хавать. Борщик. Любимый борщик. Супчик. Колупчик. Вот сейчас буду пробовать, что я приготовил. Лук с и майонез. Как получилось, куста? Блядь... Как здесь Как здесь делать как здесь? Будем клеить наушники. Ай, Ладно, похуй, ладно. Ну-ка, залейте, залейте mm. а, вот. ты. Смотрим, как я на Сейчас покажу Британец Ай, бой, сука Сука не берет. Ай, кого кушать?